Юрий Беличенко, две песни, которые я сделал, «Перекличка» и «Военный романс», он написал чудесные такие стихи, которые я назвал так, «Карасиное озеро». Дело в том, что у карасей в этом озере жизнь такая же, как у людей. Практически те же самые проблемы, что у нас. Тоже никуда не денешься, тоже ограничен всем, что только можно. Ну, песня чудная, она прямо вот про вас с в кокосином озере степном. Сейчас, а все. В озере степном зацветает зеленью волна. Толь река иссякла под То толь водица стала сала перелетным утком, да и-то что на крылья и лови, а куда деваться карасям? Никуда не денешься, живи, за день прогормиться Не пустяк, а осторожно столичики, И карась наплавается так, что уже не держит плавники, А потом становится темно. И плывет по озеру звезда Опустив на пасмурное дно Голубого света не вода И тогда закапываясь в грязь И глазенки выпучив в тоске а вселенной думает карась На неслышном рыбьем языке И она мерещится ему голубой Читай в волне С камышами вырестом дыму С кукурузным зернышком На дне Он на всю протоку отмахал Плыл бы, обгоняя Корабли Но протоку утра запахал И на ней подсолнухи Зашли